Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, и вы попали на канал И в этом видео у нас с вами просто невероятно хорошие новости для биткоина Давайте мы с вами это разберем Но перед этим посмотрим небольшую хронологию событий Для моих новых зрителей и для тех, кто не смотрел мои предыдущие видео Напоминаю, что 16 июня мы с вами нашли сигнал на повышение на недельном тайфрейме С целями 45-46 тысяч И тогда я подметил, что сигнал может реализовываться очень долго От 1 до 5 недель или больше Также в прошлом видео я сказал, что сигнал у нас аннулируется, если цена уйдет Ниже 30 тысяч и там закрепится То есть недельная свеча у нас должна была закрыться ниже 30 тысяч И тогда сигнал бы наш аннулировался Но, как мы видим, цена у нас закрылась намного выше уровня 30 тысяч И сигнал у нас сохраняется Более того, теперь он имеет гораздо большую силу Далее, друзья, на дневном тайфрейме На прошлой неделе мы с вами опять же нашли сигнал в более локальной картине на повышение мы нашли с вами один свечной паттерн, который образовался при ложном пробитии уровня 30 тысяч. И паттерн, который образовался при ложном пробитии, имеет гораздо большую силу, чем обычный свечной паттерн. Мы с вами здесь прогнозировали опять же повышение. И цели наши были, напоминаю, что это первая цель уровень 35 тысяч. На прошлой неделе эта цель реализовалась, вторая цель это уровень 37 тысяч. Третья цель это уровень 39 тысяч, четвертая цель это уровень 41 тысяч, и пятая цель это уровень 45 тысяч. Сейчас мы с вами ждем пробития уровня 35 тысяч и движения к уровню 37 тысяч, к нашей второй цели. Вернемся опять же на недельный таймфрейм. Обратите, друзья, внимание. Я уже сказал, что паттерн, образовавшийся при ложном пробитии уровня, имеет гораздо большую силу. Обратите внимание, что на недельном таймфрейме у нас образовался очень сильный однозначный паттерн при ложном пробитии. Это просто колоссально сильный сигнал, друзья, и опять же наша цель в 45-46 тысяч сохраняется, и вполне вероятно, что мы вскоре можем увидеть это движение. То есть, друзья, данный сигнал имеет гораздо большую силу, чем этот сигнал, но при этом эти два сигнала, они синхронизируются... И как бы дополняют силу друг друга. То есть, здесь у нас прямо конкретное повышение намечается. Плюс ко всему, друзья, на дневном тайфрейме у нас есть с вами расхождение. Смотрите, здесь у нас происходит понижение максимумов и минимум, здесь у нас происходит повышение максимумов и минимумов. Это у нас также бычий сигнал вверх. То есть, друзья, колоссальное количество факторов здесь, указывающих на повышение, есть. И мы с вами ждем пока что наше повышение. Опять же, будьте терпеливы, напоминаю, что сигнал может реализовываться очень долго, и сигнал будет аннулирован теперь только тогда. Когда цена у нас уйдет ниже вот данного минимума, данного минимума, и там закрепится. Вот только тогда наш сигнал будет аннулирован, и это будет у нас медвежья картина. Пока все, что выше данного минимума, это у нас сигнал на повышение. Также, друзья, перейдем на более мелкие таймфреймы. Смотрите, вчера ночью у нас образовался сильный импульс на повышение до уровня 35 тысяч. Теперь цена у нас немного корректируется. И обратите, друзья, внимание, что у нас здесь произошло. Во-первых, можно подметить фигуру голова и плечи. Более такая локальная картина. Вот раз... Плечо 2, голова 3, плечо. А линия шеи была пробита, и потенциал у нас данной фигуры вот такой вот. Смотрите, это у нас уровень как раз-таки практически 37 тысяч. А плюс ко всему, друзья, мы видим здесь образование двойного дна. Опять же, фигура технического анализа, указывающая на повышение. Вот, раз, вот, два. При этом, друзья, в этой фигуре присутствует повышение минимумов. И если у нас здесь происходит повышение минимумов, то сигнал данной фигуры усиливается. Но фигура у нас образуется только в тот момент, когда... Уровень сопротивления у нас пробьется. То есть данный уровень сопротивления должен у нас быть пробит, и только тогда у нас фигура сформируется. Пока фигура не сформировалась, мы ждем пробития. И данная фигура может перерасти в нечто другое. Она может перерасти в фигуру семического анализа восходящий треугольник. Смотрите, у нас здесь присутствует повышение минимумов. Если мы можем провести трендовую линию поддержки, давайте я прямо на платформе это сделаю, вот трендовая линия поддержки, цена может отскочить от уровня сопротивления, дойти опять же до трендовой линии поддержки, опять же отскочить. Здесь у нас будет образовываться воскресенье треугольник Опять же потенциалом на повышение Ну естественно потенциал как и треугольника, так и этой фигуры Равен уровню 41 тысяча То есть по потенциалу предполагаемых фигур Мы с вами можем дойти до уровня 41 тысяча А там уже будет решаться исход а Будет ли пробитие и движение вверх к уровню 45 тысяч Или будет коррекция до уровня 35 тысяч Вот такая, друзья, интересная ситуация Пока что просто колоссальное количество факторов на повышение у нас здесь присутствует И мы ожидаем повышения Пока вот прямо сигналов на понижение я здесь ни в какую не вижу Только повышение Но... Трейдер должен всегда продумывать два сценария, и вот наш сценарий, который мы с вами предполагаем, второй, да? То есть это движение к трендовой линии поддержки, предполагаемый, вот такое вот движение вниз И к удивлению, это наш пока что самый негативный сценарий, и даже этот негативный сценарий указывает у нас на повышение Друзья, вроде все, что хотел сказать, я сказал, на это видео подходит к концу Обязательно поставьте этому видео лайк, если видео было полезным и Пишите в комментариях вашу обратную связь